А спонсор данного выпуска tryskins.ru Это бесплатная таблица мониторинга цен на скины CSGO. Заставь свои скины зарабатывать на разнице цен вместе с tryskins. Здрасте, сегодня я покажу, как вывести деньги со стима. Охуеть, вот я новатор, правда, да? Ну да и похуй, как трейдер я обязан сделать такое видео и впихнуть свои реферальные ссылки в описании, чтобы не изменять обычаям данной субкультуры на ютубе. Итак, выводы делятся на три типа. Через ботов, через тп... И через людей. Первому типу относится как бот для вывода в самом стиме, так и сайты по типу Skin или Least Главный плюс этого способа скорость, а минус тут ну, пиздец, какая большая комиссия. Чтобы вы понимали, на том же Лист примерно комиссия 10%. Короче, юзать данные сайты я бы советовал, только если вам пиздец, как срочно нужны деньги. Только сабель бота ситуация примерно такая же, только вывод немного веморнее. Вот пример данного бота Это автоматический бот, который работает 24 часа Все подробности Как продать или купить ключи Есть тут, давайте я немного зачитаю Их продажа ключей через Kiwi Первое, добавить боту в друзья Второе, внести ваши реквизиты Третье, подтвердить обмен на мобильном устройстве Четвертое, вы получите сообщение от бота с информацией Пятое, убедитесь в правильности указанных данных и реквизитов Для подтверждения перевода денежных средств Введите в чате сообщение Apcet То есть принимают Честое, после завершения обмен вы сможете наблюдать пошаговую работу бота и статус платежа тут пишется курс в принципе все понятно да то есть вы кидаете боту ключи указываете свои реквизиты по инструкции после чего к вам на киви приходит сумма по указанному курсу в принципе я пользовался этим ботом это два бота я оставлю в описании он проверен думал с ботом мы разобрались теперь переходим к торговым площадкам по типу битса опса и тема лично я юзал темп, так как комиссия на нем у меня маленькая. а вывод очень легкий не нужно ебаться скриптой тупо переводите на киви или нужную вам электронную систему с опса и биться я понял все немного труднее и на данный момент самым выгодным является вывод через етх однако рассказывать как отсюда выводить я не буду ибо не используйте сервисы ты и гайдов на ю полно ну и третий вариант это вывод через настоящих людей из этих можно на тематических форумах, на Reddit Или даже на лаунже Минус только в том, что найти честного продавца С незавышенными ценами пиздец как трудно Да ладно А вот нарваться накидал easy. На ну, этом все, надеюсь этот ролик хоть как-то вам помог Как только наберем 100 лайков и пилить новое видео Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик Удачи вам и всех благ